Так, аккуратней. Да блин, опять не получилось. Надо вашими ножницами если... поэтому и так не получится. Так, внимание, что мы тут видим? Итак, что, что это? Это черепашки-ниндзя! Точно? Да, Свинка. Сейчас посмотрим, что это за черепашки-ниндзя. Смотрите. Это будет отдельное видео. Так, Это кто? Сплинт. Ага. Да. Мне, мне Леонардо, я люблю. Это Леонардо. кто? Леонардо. Это? Ниндзя какой-то. Это, какой это а? просто ниндзя. Нет, а! это робот ниндзя. А это кто? Это это, это... это Микеланджело. Микки. Да. Ну это лучше, чем Тиндер Сюрпризов. Рав. Раф. И они дешевые стоят. Дони. Мне Донни, я люблю тоже Донни и Я люблю Леонардо. Ну как? Так, дай дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, что? Кстати, вообще без запаха. Вот такой набор пришел. Тут четыре черепашки Ниндзя. Это вот как крысы это. Сплинтер и какой-то Ниндзя невидимка. Стоил набор где-то рублей около 200 Сейчас модно в яйцах, в сюрпризах за 70 рублей в такой фигурки. Сейчас дети найдут фигурку и мы сравним. Какая лучше. Но это вот она реально жесткая. Вообще запаха никакого не было. Жесткая, и в то же время ноги, они такие гнутся. Ноги гнутся. Вот. Черепашки с киндер сюрприза. Во-первых, они. Да, обошли, как, на, как на шарнирах такие. Ну тоже сама фигурка крепкая. Но вот тоже, на чем они держится, конечно, она долго не продержится. Вот зато в киндерсюрзах а есть пока... шредер. Да, это шредер да, такой, но да, это из киндер сюрпризов. А, а еще из лего покажи. И лего черепашки. Ух ты! Точно... Ну да, точно помню, это набор. Ну он какой-то строгий. А здесь черепашки нильзя, они какие-то добленькие, да? Не только. Нет, черепашки нильзя, они все время. Это какой? Веселые. Веселые? Ну вот смотри. Угу. Вот эти вот добрынькие. Вы довольны таким набором? Да. А этот шредер, да? Это а, не шредер, шри... это, шри... это шри... учител. Да. Он еще и Ниндзя шли... невидимка Шреддера не шли... да? Так, вот. шри... все, это <звук> Ставьте лайки.